Я, конечно, понимаю, что дикая природа это штука суровая. Но вот от кого от кого, от змей такого дерзкого поведения я точно не ожидал. Причем выглядит это так, что им тупо пофиг, кого гасить: человека, крокодила, тигра или милую зверюшку. В общем, не буду вам спойлерить, а то что-то я разговорился. Давайте лучше быстрее приступим к просмотру ролика. Уверен, он вам понравится. А если это так, то грех в таком случае не поставить лайк и не подписаться на канал а также не забывайте в конце видео конкурс на 1000 рублей ну все вы на канале антон ларин и мы начинаем на этом видео мужик решил подойти к змее и потихоньку стащить у нее яйца видимо он попался на самку потому что то как она защищала своих будущих детей это надо видеть она вон ему даже по лицу заехала капец благо в глаз не попала Драки между представителями одного и того же рода просто неизбежны. Это касается и людей, и каких-нибудь там птиц и медведей, да кого угодно. Даже вот змей. Правда, здесь все выглядит как какая-то борьба в партере. Друг дружку пытаются задушить. Сперва черная змея захватила голову, а потом постепенно и проглотила все оставшееся туловище оппонента. Вот это я понимаю. Вот что-что, но нападение змей на маленьких животных я не одобряю от слова совсем. Как же, блин, этот козленок попал в лапы к змеюке, понятия не имею. Это же надо было ей его еще догнать. Хотя, наверное, она тупо в засаде сидела и выжидала. В общем, вот нам еще один пример дикой природы. Змеи, видимо, совсем обнаглели и пошли нападать даже на крокодилов. Вот она, значит, подплыла к нему, окутала, начала душить и поняла, что что-то совсем дело не продвигается. В итоге крокодил ждал-ждал момент, ждал-ждал, и бац! Как цапнул надоедливую змею, что та быстренько взяла и дала по газам обратно на сушу. Лечиться. Уж. Наиболее распространенный в умеренных широтах Евразии вид неядовитых змей. Хоть он вроде как и не является опасным для человека, несмотря на это, когда парнишка случайно увидел его поблизости на собственном участке, тот аж вскочил и полетел в сторону. Но потому что камон, мало ли что. Вы прикиньте, если он вообще думал, что это змея ядовитая. Вот же я не позавидую его нервной системе в тот момент. Интересно, как скоро он потом туда вернулся? Наверное, ближайшие пару месяцев ходил и оглядывался, не затаился ли тот говнюк в сторонке. Хорьки фигачат змей, змеи нападают на крокодилов. что вообще происходит? Не могу понять, кто сильнее. А теперь он вообще и кролик взял и подрался со змеей. Причем сделал это неотчаянно, думая, мол, типа, все, я проиграл, убивай меня, а прям как мужик, как настоящий боец. И победил же! Победил! Отмахивался как следует, пинал ее, швырял. В итоге та дала ладеру, и еле ушла. Не знаю, как у вас, хотя чего я обманываю, все мы прекрасно понимаем, что зрение в первую очередь ассоциируется с орлом хорошее зрение, само собой. И когда я начал смотреть следующий ролик, я уже понимал, что этот парень ну никак не может остаться в дураках и стать легкой добычей для змеи. В принципе, так и произошло. Драки можете не ждать. Змея поймет, что ее заметили, и спокойно отступит. А орел еще показательно, так аккуратненько, вокруг нее пройдется. И скажет, мол, ну и проваливай. А то ты че, за дурака меня держала что ли? О, вот это я понимаю. Маленькая да удаленькая. Никакие там крокодилы, никакие там собаки или барабаки нам не нужны. Вон, птичка. Только так дерется со змеей. У той даже и шанса нет ухватить ее за туловище. Птица всегда как будто на шаг впереди. Да еще и прыгает вся такая в разные стороны, кусает. А самое главное, что змея фиг спрячется в такой ситуации. Потому что у летучих шикарное зрение и способность к выслеживанию. Вот это да, вот это попадало во со стороны змеи. Не позавидуешь ей в такой ситуации. И белый флажок никто не выбросит из тренеров. Ну а это вообще какая-то катавасия, народ. Змея против ужа, вы представляете? Тупо два старых друга замесились в воде. Крутится, крутится, как только голова у обоих не закружилась, я не понимаю. Кто из них вышел победителем, мне тогда смотреть и не удалось, потому что стало фиговастенько. Напишите ваше мнение в комменты, кто по-вашему должен одержать верх? Я вот склоняюсь к ужу. Все-таки думаю, этот пацан что-то да может, а змея обычный позер. Судя по всему, эта веточка, вокруг которой устроила змея, но максимально привлекательная и максимально интересна для вороны, потому что как иначе объяснить такой ее интерес к змее? Я думал, что тут будет такая же легкая катка, как у птичек до этого, но то ли ворона подкачала, то ли скилл конкретно этой змеи сильно выше остальных, потому что защищалась она как следует, ворона еле успевала отлетать назад и уходить от атаки. Судя по всему, они так помахались-помахались три минутки и разошлись миром. Еще одна драка животного со змеей. На сей раз гвоздем программы стала белочка. Я вообще не думал, что белкам могут быть интересны подобные сражения. Искали бы себе орешки, ели бы травку, да не парились. Но на змею-то нафига лезть. Эх, ладно. В общем, скажу сразу, драка закончилась ничьей. Но на то, как круто белка ускользала от любой атаки чешуйчатой, посмотреть определенно стоит. Это очень красивое и необычное зрелище. Я даже признаться, подзалит на него немножко. Другое дело обезьяны. Эти ребята очень даже умные, поэтому они как человек из прошлого видео не суются на змею. Так, конечно, хитрит, как может, и пытается их выловить. Но ребятки стоят в стороне и аккуратно за ней приглядывают. Хотя вон она ползет с пузом, может даже кого и удалось обмануть. Хотя кто может защищать людей от змей, так это собака. Вон как она лает на нее. И ладно бы просто отпугивала там, да? Ну, говорила на своем языке, мол, иди отсюда нафиг. Не трогай ни меня, ни мою хозяйку. Так змея ведь отказывалась, стояла и пятилась. Ну, песик и разорвал ее вскоре на части. Не в прямом, конечно же, смысле, но судя по тому, как он ее тряс, ничего хорошего с присмыкающимся не случилось. Помните, мы недавно смотрели за тем, как собака осторожно и поступательно напала на змею. Так вот на этом видео происходит полная противоположность. Медоеда тупо идет на таран и вообще ни капли не боится присмыкающегося. Вот это я понимаю, силы и уверенность в себе. Хотя внешне так совсем не скажешь, да? За кем змея может долго охотиться, так это за лягушками. Они бегают и прыгают ну просто как Соник X. Однако это совсем не проблема для чешуйчатых. В конечном итоге когда они достигают своей цели и ловят ее в пасть вариантов для эскейпа у лягушки нет приходится просто смириться с произошедшим вот же жесть мангустовые семейство млекопитающих отряда хищных выделенное семейство виверовых внешним видом они напоминают харьков это не крупные хищники Средняя длина головы и тела самого маленького и самого большого из них, карликового мангуста и белохвостого мангуста, составляет 250 и 680 мм при массе в 0,25 и 5,52 кг соответственно. Но вот скажите, как такие милахи вообще могли бы прогонять змей, а? Вот и я удивился, когда увидел следующее видео. Никогда так не переживал за харика. Змеи не всегда охотятся в одиночку. Как мы можем увидеть на следующем видео, некоторые из них нападают из тайми. Так эта банда местных гопников решила докопаться до бедной игуаны. Слава богу, та дала деру и вовремя почувствовала ситуацию, успев спрятаться, как она умеет. А то фиг его знает, что там было на уме у этих змей. Хотя что там было, оно понятно. Но все же, 8 на одного как-то нечестно, согласитесь. Еще одно нападение змеюки на крокодила. Чего-то им всем ну капец как не имется нападать на неравных по силам чуваков. Помним ведь мы уже чем сегодня заканчивалась такая разборка, да? Здесь все проходило по похожему сценарию. Огромнейшая змея подплыла к гене-крокодилу, но тот резко ухватил ее за бачок и сделал очень неприятно. Вырваться удалось лишь совершив сложный захват, который заставил Кроку распустить челюсти. Правда, что было потом нам не показывают, однако говорят, что змея даже вышла победителем, вы прикиньте? Интересно, как это вообще возможно-то? Судя по всему, не только змеи являются местными плохими парнями, которые только и делают, что нападают на окружающих. Так на кобру, что ползла по пустыне, сперва напал какой-то хорек. Или кто это такой? Но тут ему неожиданно дала отпор, вы не поверите, травка. Прямо в глаз кольнула, и ему пришлось отступить. Вот же незадача. Правда, потом на помощь прибежал его друг и продолжил начатое. Змея повезло, что та случайно попала ему в лицо, и другану пришлось отступить. А то думаю, что ей было бы не сдобровать. Пишу вас обрадовать, дорогие мои любители котов. Можете быть спокойны, если ваш пушистик будет поблизости. Он так же, как и его собрат на видео, с легкостью защитит вас от любого нападения. Причем дается это котам, судя по всему, не так уж и трудно. Тут, как говорится, одной левой можно справиться. Вот же коты молодцы. И милые, и смешные, и защитники. Но просто какой-то ходячий пушистый мультитул получается. Вот серьезно. А эти ребята, наверное, как никакие другие, любят подраться с вообще кем-либо. Тут, наверное, будь на их месте медведь, они бы все равно так же быковали и качали свои права. Поэтому то, как группа петушков прессовала змею, я вообще не удивлен. Интересно, в конце концов, кто из них первый решил отступить? Потому что мне что-то подсказывает, что это была змея. На крайняк петухи могли компании налететь, и змея бы вряд ли с ними справилась. Но, видимо, и у животных есть чувство чести и справедливости. Поэтому тут было сугубо один на один. Ну а тут вообще максимально уже странное сражение. Я в нем ни капли не сомневался, точнее в его исходе. Да, но как это произойдет, было интересно. Короче, это змеюка против тигра. Тут пятнистый ходил вокруг добычи и поджидал нужный момент. Какой бы быстрая и резвая змея ни была, тигр все равно успел ухватить ее за тело и, собственно, победить одним движением. Реакции скоростью этого чувака не занимать. Как только он взял змею, он сразу же поволок ее куда-то в сторону. То ли к своим друзьям, то ли просто в более уединенную обстановку. А может это он так ее на свидание необычно пригласил? Что думаете? Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить, а также я не забыл про конкурс на тысячу рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Игорь Игоревич. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи. И всем пока!